Всем привет! Воскресный хороший такой день. И сегодня пример... Фу, блин, пример. Эфир на тему бизнеса в кризис. И ко мне в гости сейчас подключится партнер Елена. И мы с ней поговорим о бизнесе. Это очень активный такой позитивный человек. У нас много схожих взглядов, интересов. И приветствуем Елену которые сейчас заходят в гости. Инуськин, привет! Привет, привет! И пока гости подсоединяются, Елена подсоединяется, мы... Всем привет. Привет. Привет, привет. Привет. Я, привет, привет! Я хотела представить, потому что Инстаграм у нас долго собирает всегда гостей, сказать, что ко мне в гости приходит замечательная Елена, с которой я была вообще не знакома, даже не видела ее инстаграм, и она идет в партнеры, то есть человек, который быстро принимает решения, разбирается, что к чему в этом мире сейчас. И Лен, расскажи немножечко о себе. Ну, скажем так, я в онлайн-бизнес, так по-серьезному, решила прийти, наверное, ну, год тому назад. В том плане то, что до этого я имела и свой бизнес, который у меня закончился тем, что... Огромные долги и несостоявшийся бизнес. Потом я работала в найме, э, в консалтинговой компании, и с продажами очень хорошо знаком. Но как бы там ни было, вот, э, полтора года тому назад я вышла замуж повторно, uh -huh. и муж мне показал <связывающий> путь, что есть другое развитие. Я сначала так это... Типа потому что ты начни, а я посмотрю. Обычно же женщины делают, что приглашают мужчин. А у нас получилось наоборот, что у меня муж, ну давай, давай сюда. Потом думаю, что я теряю, я ничего не теряю. Просто, ну, по хорошему счету, женщина – это а, помощница мужчин, это вдохновительница. А я вот упиралась, потому типа, что не надо, не хочу. Ну ладно, попробовали, но, скажем так, были в другой компании, но там земля. Там мы работали на земле, и от этого, то, что мы там делали – ну, скажем так, вот в сегодняшних дней это уже отживает, отжило. Тем более с нашим коронавирусом мы закрыты в четырех стенах, и все. И как бы, то, как бы там ни было, вроде бы ты себя ну, поднимаешь по тону, а так как движения нет, то и все вот так вот, домик закрывается. Ну и вот обратили внимание, то что надо выходить именно онлайн не просто так, Потому что если ты выходишь и не знаешь, это законы, это законы бизнеса. И если ты их не знаешь, можно долго и упорно, неизвестно, сколько идти. И какой результат тоже никто не гарантирует. То есть самый главный момент – это вклад в себя. Это познание, узнавание, делание и одновременно получение знаний и внедрение Если ты этого делать не будешь, то ты останешься теоретиком, всю оставшуюся жизнь. Ну и получилось так, что а, также вот а, до этого была компания это личный бренд. А, муж у меня там. А, так я все-таки посмотрела в том плане то, что личный бренд развивается годами. И если если а, ну, ты не позиционировал себя... Можно быстро развивать, но это очень дорого стоит. Это да, да, да может быть, я какие-то нюансы не знаю, я говорю, но то, что вот я увидела, я посмотрела, и я поняла, что вот я не такие результаты хочу. Я пришла в бизнес. И когда ты приходишь в бизнес, ты начинаешь искать инструменты, соответствующие развитию бизнеса. Да, будут, я не говорю то, что ты вот прям вот зашла и сразу на завтра я буду там топ-лидером. Нет, есть градиент. Сначала первая ступенька, вторая, третья, и ты идешь, не нарушая, если ты сразу стремклав туда убежишь на верхнюю ступеньку, тебя накроют, потому что человек может эмоционально не готов, физически не готов, ну, еще какие-то там, мало ли какие-то раканы. У меня просто был опыт, когда, но ну, я постепенно дошла, когда я найме получала 220 тысяч. Это не каждый человек себе мог позволить, даже в шестнадцатом году. Поэтому э, я знаю, что такое, вот, когда вот так вот ты, а, а, типа деньги, и в один прекрасный момент просто накрывает тебе то, что меняется все, компания меняется, э, мотивация и ты остаешься нищим. То есть и получается, ну, вот после этого я стала бояться больших денег. После этого я очень долго работала для того, чтобы выйти умственно, никто, чтобы не бояться больше денег. Это очень такой вот тонкий нюанс, когда человек начинает пугаться. Я говорю, я достигла в найме, а потом, естественно, что нужно было поработать над собой, чтобы сейчас, уже когда я работаю в предпринимательстве, чтобы не, у меня не было вот этих блоков. Эти блоки могут тебя стаскивать вниз. Поэтому была работа, была работа по всем сферам жизни, сразу говорю, то, что я прорабатывала вот до замужества, вот до того, как я встретила Сашу, я проработала вот все сферы жизни очень четко, очень плотно. И после этого, вот, знаете, вот как, как начало вот это вот, все так раз, раз, раз, раз, раз, и делается неожиданно, твои желания начинают исполняться. Недаром есть такое выражение. Бойтесь своих желаний, они имеют место исполняться. Вот у меня так это и произошло. Ну, ты же работала над сейчас... собой, ты же не лежал на диване. Они раз и исполнились. И Саша приходит говорит: моя принцесса, как я счастлив, что я вот попала. То есть, именно. Вот, вот он... не поверишь, Наташа, у нас, знаешь, как было? Я приехала в Питер 4 октября. То есть, я решила сменить место жительства, мне надоело, я с Самары. Мне надоело, а, но тесно стало. Бывает так, что тесно уже. Ну, а, в городе и тебе не, не очень хорошо. Я принимаю решение, приехать. 16 числа я сходила на свидание. Я уже была готова к тому, чтобы а, иметь семью. То есть вот внутренняя готовность и состояние знания. Вот есть такое вот понимание. И попался человек, который сказал, а мне не нужна семья. Я прихожу, озверевшая, такая... И получилось так, что я снимала, э, приехала фактически с последними деньгами сюда, в Питер. Тут же устроилась на работу и думаю, я потом поменяю, ну, снимать э, квартиру. А до этого я снимала койку места, потому что я, я говорю, вот так вот был. Вот что схватила, прибежала и вот койку места снимала. Прихожу и продекларировала, я говорю, не знаю как. Но до Нового года я выйду замуж. Это 16 октября был. 24-го у меня день рождения. Меня Саша поздравляет с днем рождения. Через полтора, полтора недели он приезжает сюда в Питер, он в Железногорска. делает мне предложение. И к Новому году мы уже организовались, но мы не смогли подать заявление заранее, потому что у обоих разводы были до этого. И документов не было. И у нас в феврале только состоялась свадьба, но жить мы как семья стали именно перед Новым годом. 29-го он приезжает и все, у нас семья. То есть бойтесь своих желаний. Вот так вот оно и было, Наташа. Мне до сих пор говорят, как ты вышла замуж? Я говорю, тут было желание, все, я говорю, я знала, что будет мой мужчина, которому я нужна, которого я, который меня любит, которого я люблю. То есть это я говорю, вот так вот все произошло, и вот. Живем счастливы. Ну, с первых действительно этого проработала. Сперва, до этого проработала. А? До этого проработала? Конечно, и... я говорю, ты... я знаешь, как работала? Это я, я все и свои, свой личностный рост, и по семье, и по э, окружению, и э, в отношении человечества, даже вот эти вот. Я прорабатывала вот эти вот все, как бикозят, и по деньгам, и вот эти. То есть все сферы, которые меня вот, потому что когда человек падает, схлопывается все, и надо вытягивать себя, чтобы ты опять был радостно улыбающийся, чтобы э, в тебе жила жизнь, потому что есть люди, у которых нет жизни, они будут говорить да, да, да, но а энергии нет. Да, тут существование. Когда энергии нет, все. такая ситуация и еще раз. Я говорю только просто существование и бренное такое влечение своей жизни. Да, да, да, да, да, да, да. Да, И как я сегодня написала, у нас тема бизнес в кризис или да. А у тебя написано как тема? а да. Влияет ли кризис на бизнес? Ну не важно, но смысл один. И вот скажи, когда мы с тобой познакомились через голосовые сообщения, да? Вот, вот почему ты решила в кризис, когда сейчас все так стоит? Ну, кто-то работает, потому что кто-то в кризис может хорошо заработать. Всегда же случается ситуация, что одни поднимаются, другие опускаются, и силы за теми, кто именно начинает делать, кто верит в свои силы. Неважно, чем ты занимаешься, ты упираешься, идешь, и ты все равно выигрышами. Тем более, когда ты не один а в команде. И почему какие факторы повлияли на твое решение? Какие факты, вернее, что ты быстро приняла решение пойти в компанию и заняться онлайн-бизнесом. Или ты долго зрело? Нет, вот именно сюда, к тебе, как партнерам, это фактически, ну, вот так вот. Я наблюдала за вами. А, ну, потому что, я говорю, мы были до этого, ну, у меня, муж осталось еще там, а, и много приходилось делать, так технически делаю я, и, естественно, то, что я раз посмотрю какой-то ролик, и забыла, ну, у меня же эта цель, я же вложу помогаю. Ну, и как-то так вот я наблюдала-наблюдала, а, я смотрела, да, некоторые, ну, там есть определенные действия, которые надо было делать, и я заходила на твой аккаунт, смотрела, но было такое, знаешь, как, наверное, подготовка к тому, чтобы созреть, что ли, ну, вот, вот это. Но это было в течение, наверное, месяца, когда я, мы прошли определенные, определенные действия, я посмотрела на результат что и поняла, делаешь, то, что у меня такой... Стоит, да, да, да ну, и есть, есть я... И поэтому, э, так как я, э, ну, я говорю, то, что мы с мужем, я говорю, ты остаешься тогда там, я сюда. Я говорю, потому, я его уже до этого, я говорю, посмотри вот эти ролики. Но мы были с головой, говорю, загружены, потому что ну, некогда было смотреть. А здесь вот просто, вот, ну, я говорю, ну и что? Я говорю, давай тогда, вот, ну, я все равно, я говорю, ты уже скоро закончишь. А я говорю, я тогда начну другое действие, которое даст возможность нам, я говорю, все равно технически делаю я. Я говорю, я пойду просто эти технические вещи до дошлифую для того, чтобы бизнес вывести на другой уровень. И а, почему именно в кризис? А, существует, я в свое время, вот, когда работала а, нами, а, я работала у человека, который, а, Владимир Кусакин, я не знаю, может быть известный в этих кругах или нет. А, у него была как раз сеть компании, он из Москвы, бизнес-форвард был, и потом очень во многих городах, ну, как франшиза тоже открывалась, и у него было одно выражение, я хорошенько это запомнила. Кому-то кризис, а кому-то мать родная. И вот по этому принципу, в кризис люди сворачиваются, боятся, возникает страх. И есть еще закон жизни на чем внимание то и получишь если ты на страхе на сворачивание на зажимании, то ты и будешь в таком состоянии потому что нечему рождаться если ты несмотря на то что происходит такая ситуация начинаешь действовать в 2 в 10 в сто раз активней ты выживаешь и ты выходишь на другой уровень это закон природы. И если ты будешь оспаривать закон природы и будешь ну, не туда смотреть, фокус внимания, ты пропадешь. Вот как раз в это время надо не наблюдать, не отходить в наблюдение. Ну, я посмотрю, что завтра. Нет, надо выйти на передовую и, как говорится, похреначить даже картошки. Блин, да я не согласен. И чтобы все было так, как, как ты хочешь. Да. И существует момент еще, закон природы, что чтобы был входящий, нужно сделать огромный исходящий, исходящий более этичен, нежели чем входящий. Поэтому вот этот вот принцип, когда ты один что-то там делаешь кнопочками, это не совсем, это не тот исходящий, который должен быть сейчас в кризисе. Должен быть бурлеск. Яркость, сила, и ты должен в это войти, и чтобы а, прогнуть вот эту ситуацию, потому что это твое несогласие с тем, что происходит. И если ты правильные действия будешь делать и в большом масштабе, то Но сразу такой вот момент. Вот ты делаешь такое вот исходящее, не надо прям говорить, вот сейчас я сделаю исходящее, сейчас мне оттуда придет. Нет, тебе может сосед позвонить и сказать, слушай, я решил с тобой пойти. То есть это закон природы очень своеобразен. И когда большой исходящий, то входящий – это 100% исходящего, 80, никуда не только 20 к тебе. закон по И только 20 к тебе вернется, но вернется таким образом, что ты поймешь, что это ну, золотые сливки, золото тебе пришло. То есть вот таким это образом по жизни происходит. Только так. Вот И ты уже на кризис поняла. Это да, да. И поэтому я говорю, то, что в кризис, хватайте все, что у вас есть вот на данный момент. Убирайте свои тараканы туда. Используйте все, чтобы быть на передовой. Если вы сядете в заднем ряду, жизнь пройдет ну, скучно мимо вас пройдет. И будет, да, и будет вот состояние, как день сурка. Вот есть фильм «День сурка». Одна и та же ситуация повторяется. Она будет повторяться, она будет усугубляться, и человек будет себя чувствовать отвратительно. А когда ты а, на подъеме, когда ты не соглашаешься. Вот они, все известные миллиардеры, не соглашались с тем, что происходило. И все остальное – это твое мышление. Не только действие, но и мышление. Потому что можно хреначить, а думать, вот это там, это так не будет. так. Да-да-да, но это же получается, ты хреначишь, это цель, а когда ты думаешь, все это хреново, это контрцель, и ты себя вот так оп, и схлопнул. Так что живите радостно, действуйте быстрее берите все от жизни, что вам дает, какие возможности. И, ну да, вот сегодня, например, как я говорю, я наблюдала, но у меня не хватало пазла. И сама была еще в этих хозяйках. Но я же высвободилась. Вот, когда я посмотрела на результативность, я развернула фокус. Ну, я могу долго так идти. Я хочу большой исходящий. Этот принцип, ну, принцип закона природы, и чем можно все собрать, все, все принципы, какие ты знаешь, это все вложить и на первом этапе похреначить, а не просто сидеть там, ой, какой бизнес будет. Нет, просто надо брать и делать. То есть это мое мнение, что чем ты мощнее войдешь, мощнее вот эту вот энергию, оно пойдет отдачи. Закон это никто не отменял. Да. Ну, законы, они на то и есть законы. Что они все ну работают. Да. Просто не каждый это понимает, не каждый может осознать. И у нас, я сейчас тоже немножко расскажу о бизнесе в кризис. То есть у нас завтра, угу. завтра открываются парикмахерские. У нас есть кадры, которые работают, которые сидели месяц без работы, которые ждут, когда нужно выйти. И получается, из 30 человек пятеро они не могут выйти, потому что они должны купить халаты себе, ну, те, которые положено. А так как текучка приличная, ну, как, как и везде, да, то есть ты на всех спецнадежных не напасешься. Ты же не, не обрадуешься, если, если, скажу, это вот халат, им пользовались тут три месяца. Мы его отдали, постирали, он в автоклаве. Тебе не надо, тебе нужен будет новый халат. И сама понимаешь, когда человек приносит свое, он это ценит больше он будет стараться не обляпать, не заляпать, не порвать, не вытереть полотенчиком ботинки, да? И поэтому кто-то сказал, зачем я буду вот это брать, я просто пережду, да и ситуация опасная, как бы вот коронавирус, а то, что правительство выпустило постановление, где разрешило при соблюдении определенных норм выходить и работать. Угу. То есть вот есть нормы, Значит, ситуация не такая страшная, если приняли решение. Если бы шла бы эпидемия, да. то закрыли бы вообще все. Но почему магазин красное белый работает? Почему там стоит очередь? Почему там люди стоят плотничком, а не на полтора метра? Где проверяющие, которые отслеживают и штрафуют людей, которые пришли затариться венцом, да? То есть люди, пейте на да. здоровье, Ну, стричьте, не ходите, пусть у вас будут вот такие патлы висеть. И поэтому вот по всем законам бизнеса то есть, если у человека объективные причины, ну, как обычно бывает, он болеет, он куда-то уехал, его не выпускают из города, к примеру, это одно. А когда придумываешь такое, что «да я это буду покупать, это зачем это?» То есть, человек не относится к своей работе серьезно. Он смотрит я да. в котором ему за этот месяц промыли мозги, он будет сидеть дома ждать. Но и этого человека я уже не возьму на работу. А уже закрывается. Это, да, да. больше 40% салонов и парикмахерских закрыто. Потому что клиенты звонят, завтра будет там шлаг, Это будет ругачка, потому что я первый пришел, а ждать-то всем на улице, так как людей запускать в зал ожидания нельзя. Соответственно, клиенты будут злиться, мастера будут весь, весь день в мыли, потому что они с утра до ночи будут на ногах стоять, ну, не, не знаю, как там получится перекусить. И получается, то есть человек не думает о завтрашнем дне. Мы тоже могли сказать, мы, да. мы не будем открываться, пусть все утихнет. Ну, во-первых, мы потеряем клиентов, во-вторых, надо, чтобы мастера уже начали зарабатывать деньги, уходить домой с деньгами. И, в-третьих, мы сейчас должны вот в эти моменты именно выжить для того, чтобы Остаться на рынке. Не потерять рабочие... Да. И так как у нас не этические отношения, у нас не бизнес-отношения, у нас обычный бизнес. У нас есть наемные работники и есть руководители. Не нравится? До свидания. Вот, у -у -у. вот в том плане. Здесь, когда у нас в онлайн идет бизнес отношений здесь совсем другое. Вот почему я сюда пошла, почему меня привлекло, как бы я не любила наш традиционный бизнес, но 15 лет в бизнесе, вот мы дошли до потолка, и завтрашнего дня мы начинаем с того, с чего мы начинали 15 лет назад. То есть нас резко опустили, и мы будем сидеть в заднице. То есть соломки я подстилила. Угу. Доход идет с онлайн-бизнеса. И вот именно отношение, то, что мы когда-то приняли на себя решение открыть бизнес, вести его, и опять сейчас тоже не сложить лапки и сказать, ну ладно, тогда мы закроемся, раз такая ситуация. Мы дальше продолжаем, мы ищем какие-то варианты, какие-то ходы как вместо одного зала, чтобы у нас вдруг появилось два зала. Да? Потому что предприниматель должен, он должен предпринимать какие-то действия. И здесь точно так же, в бизнесе онлайн, тем более, который, который сейчас в тренде, когда все зашли... Вопрос такой, что я сделала ролик за 4 дня до того, как объявили дистанционное обучение по Zoom, он у меня набрал 12 тысяч просмотров, потому что люди кинулись, они не знают, как пользоваться Zoom. То есть вот ситуация складывается, ага. когда ты действуешь по своей интуиции, вот тебе сердце показало, угу. блин, мне надо сюда. Все, я вот хочу к Майе, я вот чувствую, что ее энергия меня так заряжает, что я с утра уже на позитиве, уже я что-то делаю, и у меня есть система, я проверила, вот я просто отключила голову и думаю, если у этого человека получилось, значит, нужно делать точно так. Если я сейчас буду отступать чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, притормаживать, в этом буду виновата только я. Потому что ты следуешь да. системе и видя результат, на который она вышла сама, думаю, а почему я не могу выйти? Чему я не могу выйти. Да. И я стала делать точно так же. Есть у каждого человека свои особенности, точно так же не получится, выходит что-то свое, но система, она и остается системой. Если мы хотим сварить картошку, мы же ее не повесим сушить на крючок, чтобы она у нас была вареная. Не повесим. И здесь точно так же. Получается, я действую строго по системе, и по твоим законам, которые ты сейчас согласила, Ко мне приходят люди вот такие все мегапозитивные, которые быстро принимают решения. Мы с девочками тоже в интернете разговаривали. Оксана, я видела, заходила. Она сказала, все, я хочу. Стелла ждет, когда у нее в найме придет замена. Она не может и там работать, и здесь, говорит, я все. Я верю в себя. Вот именно люди, которые верят в себя. Когда приходит человек и говорит, а вдруг у меня не получится, я говорю, лучше, вы лучше не идите. Если вы в себя не верите, у вас да, точно да. не получится. Вы будете искать какие-то вот такие, ну что, вот, наверное, вот, наверное. Здесь нет, наверное, здесь нужно заходить и говорить. Все, что делать? Ошибку мы поправим, всегда поможем. Но самое главное, чтобы человек поверил в себя, и у него была поддержка. Муж, Это мама... Да. Дочка, сестра, неважно кто, ну чтобы он вообще не совсем был один. Пусть он одинокий, но чтобы у него была подруга, которая сказала, все получится, делай, все получится. Потому что команда, она, конечно, всегда поддержит, она замотивирует, она поможет, но все равно должна вот за спиной еще какая-то такая тепленькая рука быть, которая тебя поддержит. Это, это обязательно. И, я, я считаю так. Это обязательно. И, мне, знаешь еще... А, а, давай сначала ты, а я потом а. тоже еще. Что понравилось понятно, мне? Я смотрю, думаю, ну ведь это все идет по системе, я не перестаю. Мару благодарить. Я говорю, ты такую изобрела систему, вот все то, что я хочу, все так и получается. Вот как у тебя вот с этим? Ну я не умею щелкать пальцами, у меня не выходит. Понятно, понятно. Я вот еще хочу добавить, что мне понравилось, то, что э, четко э, даже в вот дочетности э, проверяется то и смотрится, где слабое звено, чтобы уладить и запустить человека. Это самое главное. Это я, э, этот закон давным-давно знаю, почему я обратила вот на это внимание. Человек не делает только тогда, когда у него есть непонимание. И выяснив это непонимание, ты его запустишь, он полетит. И когда это не соблюдается, и когда это просто, ну, скажем, нет обратной связи, это двухтерминальная вселенная. И если человеку в этот момент не помочь, не дозапустить, он останется за бортом. А он талантлив, он, мы от природы все талантливы, способны. Просто иногда бывает, ну вот спотыкаешься и не поймешь, вот как мы сегодня слушали у Майя, как непонятое слово, и ты завис там. Все, тебя нет. Ты там, ты там завис, и ты идешь, вроде бы, тело идет, а человека-то нет. Найдите это непонятое слово и запустите его, чтобы он шел и делал. Все, это элементарно просто. И когда нет контролирующих таких вот моментов, когда ты не находишь слабое звено, ты теряешь людей. А смысл? И мне вот понравилось то, что у вас именно это есть. А есть еще такое выражение: контроль равен доходу. Правильный контроль, и ты человека. Давай, давай вперед, у тебя все получится. И человек просто понимает это. Он видит, да, я вот здесь не понял. Его подшлифовали, подтолкнули, и он начал это делать Все. Ну, так же, как Это как... правильный подход. Да, Лен, ну так же как в школе. Ученик учится, какую-то тему он не понимает, какой-то предмет. Родители вовремя по согласованию с преподавателем, да, ну хотя уже дети взрослые, или там дополнительные занятия, или может быть репетитор, может быть сами родители позанимались. Подтянули этот предмет, рассказали там дроби или еще какую-то тему. И все, и говорит, ну все, я уже люблю математику, я ее уже люблю, я, да, да, я да, да, вот не знал. И здесь то же самое. То есть какой-то пунктик упущен, а работает все только в системе. И поэтому, да, я, да. поэтому это очень удобно, очень работает. И я знаю, какой пунктик у меня хромал до этого. Вот, я этот пунктик подправила, и у меня все пошло. Думаю, ну надо было год идти. Я Инуся, вчера партнер звонил. Нет. Нуся, Рида, звони, звони, я уже запуталась, кто, и я сказала, что целый год я, и там слово такое было нецензурное, ну и дальше. Она так долго смеялась, говорит, хороший бы такой лозунг был, я говорю, ну, как бы неприлично не при, не выставлять, но я не понимала, в чем вот это было. Потом все, все сошлось, потому что именно я пошла за тем человеком, у которого я увидела результат. Как правильно говорят, вы показываете, если вы в своей компании хотите продвигаться, продавать, вы покажите результат своего партнера, наставника, там, лидера, покажите ценности. Но когда ты начинаешь вникать, как достиг ты этого результата и какими действиями, то здесь немножко умолкается, лидер-то он-то достиг, а чем он достиг? Вы разложите это по полочкам и по шагам. Если скажете, да он будет лет да. назад достиг, потому что там можно было использовать накрутки в инстаграм вот то-то, то-то, то-то, то сейчас это не работает, сейчас все по-другому. И то, что сейчас... Это да. То, что сейчас получается, здесь все прописано, здесь ты сама понимаешь и ты видишь по этой раскладке, что тебе нужно делать. И то, что сейчас в тренде как раз, и идет такой представ. Это да. да. Это как раз то, что сейчас... Мы в нужном месте, в нужной команде, потому что это предстарт. Это, это востребовано, люди этого ищут. Я просто... У меня, ну, незаконченный курс по ВК, таргету, но там не обучают для сетевиков, Там нет этого обучения. И получается, вроде бы имею что-то, но не знаю, полезла смотреть на... Инстаграм без бутылки не разберешь, вот честно говорю. То есть получилась вот такая вот растерянность. Я смотрю, думаю вроде бы не тупая, но не могу, потому что нет обратной связи. Когда нет обратной связи, у кого спросить, все, и ты сидишь и думаю, да пошло оно, то есть вот. А это людям оказывается очень востребовано. И еще раз говорю закон двух терминальностей если это не соблюдается, человек, да, дойдет, но нужно будет время. Какой ты хочешь, вот сразу такой вот вопрос, как, какая цель у компании, у твоего наставника, вот что ты хочешь? И вот если у компании цель помочь всех запустить, они все запускают, они получают обратную связь, без обратной связи. Ну не могут люди идти, да? они будут не прямо идти, они будут налево, направо, под кустом, куда угодно, угодно. Они, но, а, они придут, они придут к своей цели, но когда вопрос? Ну всем хочется побыстрее прийти к цели, здесь не, нечего скрывать, если ты участвуешь в марафоне, ты же не просто участвуешь, ты хочешь тоже впереди прибежать. Кому-то может, может быть... Я игру. Вот я о чем и говорю. Я игрок. Я люблю всякие... Вы знаете, это существует... Вся форма жизни – это игра. И нам хочется быть впереди. А тем более я у меня и, как говорится, заплечаем там детстве. И спортивная гимнастика, и бег. И я всегда занимала второе, третье там место. Ну, были моменты, когда и на первое шла. То есть, и получается, у меня это в крови. не надо вот это соревнование. И мне надо. А когда? У, смысл. Я говорю, у нас и все так получается Кого не возьми, все приходят. Кому нужно вот все быстрее, быстрее, быстрее. Потому что, я говорю, вот те люди, которые позитивные, которые быстро принимают решения. Все, да, я... Оксана тоже говорит, да, я хочу, Стелла, да, я хочу. То есть как? А теперь я поняла, так как я прописала свою целевую аудиторию, и мой контент именно соответствует целевой аудитории, именно поэтому приходят такие люди. Понимаешь, что работать всем вместе нам, намного легче, потому что мы понимаем друг друга не то, что с, с полуслов, с полувзгляда, а с появлением одной мысли. Это это да. да. Вот, Людмила Алексеевна, сколько мы с ней знакомы через мои бесплатные марафоны, год. Вот. Она говорит, я тоже хочу. Да, работаем, работаем, работаем. Я говорю, улыбка, камеру так, это так. Подсказываю, потому что маленькие нюансы. Как ты снимаешь сториз, как ты их выкладываешь, что ты выкладываешь, прописываешь хэштеги. Это настолько тонкие нюансы, но они влияют на восприятие вот твоего аккаунта, твоей жизни человеком на подсознательном уровне это все сказывается. И когда вот мы внесли маленькие поправочки, потом она запустила таргет, она мне сразу же позвонила и быстрее там на, на, на Zoom и говорит, и показывает тетрадь, у меня 11 заявок, потом это, потом у меня 30, у меня входящий, у меня тут это. И в общем такая я говорю, а теперь мы быстро бежим в сторис, и делимся с людьми. Я-то и так рада безумно. И когда я увидела в сторис вот эти вот горящие глаза, это не то, что было там шесть месяцев назад, когда человек пытается в другой компании продвигаться, пишет про бизнес. Ребята, приходите ко мне в команду. И у человека меняется за того, что у него пошел небольшой результат, Пусть там не финансовый, но она освоила таргет, она его запустила, и у нее пошли заявки. Она целую неделю упорно сидела, и изучала. Она, со мной мы созванивались по Zoom, эксперты ей помогали, и она запустила. И она говорит, так, у меня уже 100, 100 просмотров кликов нет. Я говорю, ждем тысячи, ждем столько. И когда получилось, то есть это все равно маленькая у нее победа, Тут у нее заявка. Сегодня она спрашивает, какой документ нужно отправлять на подключение партнера. Я сразу сказал: так, успокоились, не торопимся. Это как вчера мои уставшие глаза были в зуме. Я смотрю в строчку, я ничего не вижу. Я просто но Потом я искупалась, легла и еще два часа швырялась в телефоне. И как сказал Саша, я спала, но 8 часов. Вот-вот. И поэтому вот по всем там Законом все это работает. Самое главное, это нужно быть собой и вот спрашивают, ой, вот сторис, как снимать, я вот не умею. Люди идут на курс, отдают за сторис 15 тысяч рублей. Но сторис это, да. это, ну, это, грубо говоря, морковка, из которого вы варите щи. Вот это сторис. Если вы будете делать на сторис, что вы с ними будете делать, если вы не умеете продавать? Если, кроме сторис, на вас посмотреть негде. Ну, завели вы аккаунт, ну, сделали вы сторис. У вас ни поста, ни фотографии нет. Вы обули человека на 25 тысяч рублей и завели новый аккаунт и начали делать новые сторис. Ну так, ну, да. то есть должно все прослуживаться. Да. Вас рост. Это каждый хорошо говорящий человек. И хороший продавец может развести любого. Так же, как телефонные мошенники, как приходят в квартиры, там, в тюхвите плиту за 25 тысяч рублей, который стоит 4. И в этом кризисе очень много, не скажу, что мародеров, но людей, которые нечестным путем наживаются. Но те, кто строит бизнес да. и осознанно начинают работать над собой, начинают учиться, начинают осваивать, и на том продукте, который сейчас... Я не люблю слово, как горячие пирожки, но именно так это происходит. И я представляю пирожки с картошкой по 4 копейки в своем детстве, которые были. Вот все горячие пирожки, да. Сейчас я пирожки буду только дома есть. Или в гостях. Это да, да. Потому что время поменялось. Время поменялось, да. И то, что кто у нас сейчас ушел из бизнеса нашего традиционного. Но о завтрашнем дне они не подумали. О конце лета они не подумали. О осень они не подумали. Ну, где работать? Да. Ну, каждый, каждый себе выбирает. У нас-то уже звонки-то идут. Тех салонов, которые позакрывались, люди ищут работу. Они уже ищут. Поэтому даже вот здесь, когда человек, допустим, 8 лет стабильно отработав, у него что-то переклинивает, все вот от этого зомби ящика, да? Когда тебя напугали, это да. что это? Ну, ты же идешь в магазины и покупаешь, и берешь вот эти самые деньги. В любом случае, лица старше 60 лет, они не пойдут сейчас, они сами напуганы и боятся, они из дома никуда не выходят. В основном, а правда, это да. пользователи Инстаграм. И два ГИС написывают. Когда откроется, когда откроется, когда откроется, а надо мне выезжать? Мы куда мы надо, поедем. Кто поедет, неизвестно, какая у вас там обстановка дома. И дома ты у себя не откроешь. Это Одно дело, родственников, поехали, постригли, покрасили. А, а так получается. И я понимаю, что так сейчас во многих сферах происходит. Многие закроются, многие потеряют работу. Кто-то потеряет работников, потому что они не смогли жить месяц. Они наверняка устроились в магниты, пятерочки, где не хватало рабочих рук. Все места заняты. Это да. Так. Лен, как скажи, бы, не было у тебя какая цель финансовая? Какая Ты у меня цель? А... У тебя есть пошаговый главы? Ну, пошаговый план, это сначала первое, а, это обучение сейчас впитать, потому что есть, а, часть знаний есть, я их не буду прекращать делать. То есть это истории, это экиры, это а, написание постов, это а, комменты, это тоже пока останется, чтобы, но в первую очередь это закрыть, а, почему я пришла в эту компанию, потребность конкретно по продажам и по таргету. Для меня, вот я говорю, таргет это прямо сейчас немного вот это болезненное. Потому что я говорю, я просто понимаю, что мне нужно увеличить поток исходящий. И для того, чтобы подготовить этот исходящий, я сейчас да, шлифую продажи. Потому что тот принцип, который выдает вот Майя, то, что я увидела, он мне близок, я с ним знакома, а, я знаю, что такое ОРО, афинити, реальность. А, это равно пониманию. Вот это понимание просто надо дошлифовать именно на уровне МЛМ а, и, и, и сетевого. То есть, чтобы, потому что немножко правильно она говорит, здесь немножко другие чуть-чуть законы в общении. И правильный а, заход с человеком в знакомство, ты с ним. А, правильно его вы, выведешь на его мечту, если этого не соблюдать, но можно дальше продолжать, хоть да, там таргет, зака, за таргет, если ты не будешь Знать, правильно вот я, чтобы, да. общаться и дарить человеку его мечту, то и вот я поэтому, у меня цель сейчас эти две недели активно питать себя, доздать, дошлифовать, убрать все вот эти вот препятствия и э, выйти, и запускаться, и запускаться. Я, я хочу такой же результат, То есть, через две недели как ты вышла, чтобы у меня тут же раз полтинник, а потом на следующий день э, месяц, чтобы это был э, сотка, а потом чтобы там, ну пускай по полтиннику прибавляется, я с удовольствием, чтобы не накрыла большой суммой. Пожалуйста, начнем с полтинника, а дальше по возрастающей. И, естественно, что э, большая бакса. Ну, я хочу квартиру. Мне Саша к этому относится так своеобразно. А, в том плане, то, что, да, самое главное, это первое, это в обучении. Вот у нас стоит цель в обучении сначала. Но есть потребность, чтобы закрыть потребности и не смотреть. А, квартира должна быть, так как мы приезжие в Питер, у нас там-то есть квартира, а здесь свое уже что-то хочется. Поэтому, ну скажем так, любая квартира на стоит день. Но для меня вот нормально, что получать, ну, два, три, лимончика так, понятно, Она нормально. Я нормально к этому отношусь. Поэтому, но я хочу по градиенту, я не хочу сразу так, чтобы это меня, я уже через это проходила, вот первое отработать на первой сумме, потом на второй, и я тебе сдам всю эту градиентную шкалу, как, на каком месяце, что я буду делать. Но то, что я собираюсь выходить на хороший доход, и я вижу то, что компании на предстарте уже с хорошим доходом, то для меня это ну, реальность. И э, девчонки, они просто уже в теме, они уже пошли, уже команды строятся. При том, что компания только на старте. Ну, ты, вот. ты же вот смотрела в, в чате компании партнер, партнер, клиент, партнер. То есть... Да, вот, да, да, да, да, да, да. Идет такое хорошее. Это получается, что Новичок, который запустился, который отработал, у которого где-то что-то не стыковалось, он отрабатывает, отрабатывает, партнер зашел. Компания открылась 20 да. февраля. Из них те, кто умели, вот. ну пусть 100 человек, и то там не все умели там считать, и новые тоже были люди, которые пришли к МАИ. Ну 200 человек, которых новых, и у которых уже освоили систему, прошли обучение, и они уже продают, и они уже подключают партнеров. То есть вот он, Это да, да. вот он. То есть ты смотришь, человек не кричит вот так вот в эфире, да? <соценно> Настроил таргет. То есть у нас вот мы, допустим, шебутные, другие спокойные, но вот на каждого человека приходят свои люди. Конечно. Да. Конечно. конечно и поэтому вот они сторис то что я писала пост сторис прямой эфир но вы пишете вы не показываете но на вас тоже хотят посмотреть вы хотите это... да это обязательно люди глазами воспринимают сначала а потом уже начинают слушать ну как смотрела если да смотрела интенсив который алиса проводила и говорит ну как вот человек борется со страхом и в чате в чат задала вопрос ну, страх, я боюсь выходить в прямой эфир, там, разговаривать на камеру. Сколько вы боитесь? Год. То есть, как, представляете, если бы вы начинали по минуточке, по две, по пять, по десять, вы год боитесь, вы пропустили целый год вот эту возможность, вы упустили. То есть, если вот, не говорю, да, про да. все три вопроса, которые она задавала, но получается минутку, две, пять, но я не знала Инстаграм, я тыкалась, одну кнопочку изучила, вторую, третью, теперь я только открываю Инстаграм, если я вижу обновление, я его уже вижу на уровне подсознания какого-то, что тут появились новые стикеры, тут вышла какая-то новая маска, здесь еще какое-то, ну, постоянно что-то новое, то есть он только начал не грузить в сторис или подвисать, ну, думаю, завтра ждем сюрприз, и сразу заходишь и смотришь, какая новинка. Но я же тоже не знала, это что за кнопка, какие это сторис. А потом я гордо, я показала соседке. Я говорю, ты уедешь в Москву, ты снимаешь stories, и все будут себя видеть. Как это? Я говорю, вот так, ничего себе, это давно. Я, говорю, я не знаю, когда я вот увидела, мне показали, стала пользоваться. А это инструмент, который в тренде, который, используя определенную последовательность, можно использовать для продаж. А мы боимся, мы сидим и пишем просто посты. Это да, это да. Вот. вот я о чем и говорила, то, что на чем у нас внимание, то мы усиливаем. И если мы боимся что-то делать, мы страх вот таким вот делаем, огромным. И естественно, что мы не переступаем. А если мы пойти в этот страх сделать один раз, ну пускай 10 раз сделать, и оно становится уже обычным, и ты делаешь как как ежедневные действия. Да? Шнурки за, за завязываешь на ботинках, да, завязываешь, когда идти надо. Ты же не пойдешь с шнурками такими. То есть вот, это просто сила привычки, да? это сила мышления, это сила выхода из зоны комфорта. Все. Но я думаю, что мальчики тоже изначально не умеют завязывать галстуки, А потом, когда-то когда им приходится, если человек... Ну, обязан где-то носить галстук, но ему приходится, или чтобы у него жена умела завязывать, или чтобы он сам умел завязывать галстук. Да? Это точно. Да? Но это, это, же, это вообще не всем да? надо. Просто я вот так вспомнила. Это да. Мне как-то захотелось, я открыла. Ну тогда не было интернета. Какую-то домашнюю энциклопедию по картинкам. Там это пробовала. Там, конечно, ужасно получалось, но мне было интересно посмотреть. Ну и в итоге, так как у нас время скоро завершится, вот то, что мы сейчас ага. говорили о страхах, у нас был в пятницу и в субботу бесплатный интенсив в компании, и у нас есть запись этого интенсива. Там нет воды, там только полезная информация и практически какие вопросы вы можете себе задать по поводу своих страхов. Поэтому кому интересно, можете обратиться к Елене, можете обратиться ко мне, чтобы мы вам эти интенсивы дали посмотреть в записи. Да, и, по крайней мере, это вам даст возможность а, выйти на новый уровень. Да. И посмотреть, что вы можете сделать, как построить свой бизнес в кризисе. Лена, я благодарю, что ты, мой вчерашний вечерний новый партнер, поддержала мой прямой эфир, рассказала хотя бы, где ты живешь, в какой квартире, как ты приехала. То есть в прямом эфире я узнала твою биографию, потому что партнер подключен, я захожу в Инстаграм, посмотрю, как у него выглядит лента, я узнаю, узнаю уже потом в 22, там, с половиной часа, в каком городе мы живем, чем мы занимаемся, чем мы дышим. То есть вот такие чудеса происходят в интернете, друзья. Поэтому не откладывайте да. на завтра то, что уже нужно было три месяца, четыре месяца назад начинать, чтобы сейчас быть в тренде. Но присоединиться еще не поздно. Компании позитивных, активных, верящих в себя людей, которые знают, что кроме них, ну и них и семьи там поддержки мужей, никто не будет заботиться, ни наше правительство ничего нам домой не принесет. И квартиру он нам не это даст, да. и не купит, и не скажет, Лена, вот тебе деньги, езжай на Мальдивы. Хочешь? Не говори. Заработай и езжай. Хочу. Поэтому, друзья, все в наших силах. Если вы боитесь, то это ваша просто такая проблема, над которой надо задуматься. Ничего страшного в этом нет. Страшно все это у нас так. в этом мире. Сейчас даже люди тоже боятся, ой, я сейчас выйду, а я без маски, я без пропуска. Если у тебя голова на плечах, и ты не боишься, что ты заболеешь коронавирусом, тебя не оштрафуют, не остановят, и ничего страшного не будет. Почему? Потому что, когда ты уверен в себе, тебе никто не подойдет. А когда ты будешь идти на шубника скажут, вот этого лоха, мы сейчас пойдем, обуем и поднимем бабла. Правильно? Это да. Да. да. Поэтому только смелых, уверенных в себе и целеустремленных мы ждем в нашей команде. Всем спасибо. Спрашивайте за Всем спасибо. И приходите к нам за деньгами в команду. И с построением бизнеса. Да, да, пока. Все, все. Лена, пока-пока. Все. Всем пока. Пока, пока. Сейчас я делаю... Спасибо, дело. что ты... По скрипту мы делаем анонс сторис. Посмотрите быстрее прямой эфир он сохранен в этом аккаунте. Спалила фишку. Окей. Okay. Окей. Okay. Спалила фишку. Все друзья, гудбай. Пока пока. Пока пока.